Тема самообразование как самомотивированная деятельность. Самообразование это приобретение человеком нужных ему с его точки зрения знаний, навыков и умений посредством самостоятельных занятий вне какого бы то, какого бы то ни было учебного заведения и без помощи преподавателя учителя. Ученик в таком случае одновременно является и учеником, и учителем. И вся ответственность за процесс получения знаний лежит именно на нем. Человек, ориентированный на самообразование и самосовершенствование, решает следующие задачи. Учитывать изменения в профессиональной среде, происходящие под влиянием процессов информатизации, социально-экономических реформ. Постоянно работать над повышением своего профессионального мастерства. Обновлять знания и умения, обеспечивающие ему хорошую творческую форму, способность к активному усвоению современных достижений и экспериментальному поиску. Искать пути, и активно использовать методы самообразования, саморазвития и самосовершенствования. Виды самообразования. Бытовое ⁇ овладение социальным опытом, необходимым в быту, в том числе досуг и отдых. Познавательное самообразование ⁇ познание окружающего мира. Самореализация. Изменение свойств и качеств личности в соответствии с идеалом. Профессиональное самообразование служит для сохранения и повышения профессиональной компетенции и социальной значимости. Мотивы самообразования. Это мотивы успеха. Мотивы преодоления профессиональных затруднений, мотивы, направленные на улучшение материального благополучия, мотивы профессионального признания и карьерные мотивы. Формы самообразования. Изучение научной, научно-популярной, учебной, художественной и другой литературы, прессы. Прослушивание лекций, докладов, концертов, консультации специалистов, просмотр спектаклей, кинофильмов, телепередач, посещение музеев, выставок, галерей. Для углубленного коллективного изучения определенной темы и самообразования участника активно используется форма семинара. Различные виды практической деятельности – Опыты, эксперименты, моделирование. Групповое активное обучение. Это деловые игры, круглые столы, разбор проблемных ситуаций, профессионально ориентированные тренинги, мастер-классы. Успех самообразования зависит от следующих компонентов познавательной деятельности человека. Осознание человеком персональной необходимости в приобретении дополнительных знаний. Обладание человеком необходимым умственным развитием, способностями усматривать проблемы, формулировать их, планировать последовательные шаги поиска ответа. Умение актуализировать знания, способы деятельности – Отбирать необходимые для решения вставшей проблемы. Желание решить проблему, а если необходимо, то на переквалификацию и в свете этой задачи познания нового.